Вы на кого руку поднимаете? Я всадник апокалипсиса, мать вашу. <н centre> <Ana> <н <deprived> <н <disconnected> Смотрите, кто здесь раздор. Ты меня знаешь. Да, встречал как-то твою сестру, она куда больше тебя. Ха-ха-ха, но не столь милая. Что тебе надо, маленький всадник? Малгрососквернитель. За участие в заговоре Люцифера, за бесчисленные преступления против всего сущего и по приказу совета... Я приговариваю тебя к смерти. Кто? Ты заявился ко мне. Один. Угрожаешь. И думаешь, что просто уйдешь отсюда живым. Когда ты это говоришь, звучит забавно. Я сосчитаю до я. Если за это время ты не исчезнешь, я сверню твой труп самыми немыслимыми способами. А останки скормы своим ребятам. Они обожают Канину. Раз! А ты... и я тут не один. Буквально на днях вышел Darksiders Genesis, и мне, ребятки, стало интересно, что это за игрушечка такая. Я же ранее играл в несколько частей данной серии игр. Мне, в принципе, заходили они неплохо. Ну и вкратце, ребятки, что же такое Darksiders Genesis? Это приквел спин к знаменитой серии слэшеров, созданием которого занимается Airship Syndicate, основанная создателями первой игры Darksiders. События будут разворачиваться до событий первой части. Главный герой всадники война. и раздор, как можно уже догадаться по а, главной заставочке. А они получают задание остановить Люцифера, пытающегося вместе со своими демонами ада захватить небеса с целью нарушить равновесие. Ну что ж, многообещающе звучит, друзья. Ну а как она на самом деле по геймплею, сейчас мы, ребятки, с вами и посмотрим. В эфире первый краткий обзор по этой игрушечке от братишки Скретча. Ну а что, ребятки, думаете вы по этому поводу? Пишите, пожалуйста, свои комментарии, ставьте лайкосики. Я начинаю вместе с вами смотреть, что это за игра такая и стоит ли нам в нее играть в 2020 практически уже а, году. Кстати, хочу обратить ваше внимание на то, что здесь можно играть с друзьями. Нужно для этого специальный режим выбрать вот здесь вот во вкладочке в этой. И да, друзья, к вам смогут присоединиться ваши напарники и сможете вы с ними проходить эту игру а, вдвоем, может быть втроем. Если честно, я еще пока... А, не знаю. Ну а мы начинаем. То есть мультиплеер здесь также присутствует. Война за Эдем закончена. Нефилимы, сверхъестественное порождение ангелов и демов, стремившиеся присвоить себе рай, на которых полностью истребили четверо же братьев-всадники. Против собственных братьев и сестер их направил совет, даровав всадников великую силу и поручив им охранять равновесие. Теперь Эдем, это гробница и апи... оперившееся человечество, был отправлен в другое место, чтобы начать новую жизнь. Всадники возвратились к совету и стали ждать следующего задания. Посмотрим, что за задание. Мне аж самому интересно, друзья, стало, какое же задание нас ждет. Не скорбите. Не сомневайтесь. То, что вы сделали в Эдеме, стало трагедией, но необходимой. Эдем предназначался человечеству, а не нефилимам. Это было великой победой для равновесия. Для вас, всадники. Победы? Где смерть и ярость? Неважно. У вас будет иная цель. Люцифер, повелитель ада, все еще строит козни человечеству. И пусть они слабы, эти неопытные создания необходимы для равновесия. Мы полагаем, что демон Самоэль, хозяин чернокаменного замка, сговорился с Люцифером. Отыщите Самоэля, раскройте их замысел, послужите равновесию, покажите им цену пренебрежения советам. И нам поручили нанести визит самому э, какому-то, видимо, демону у которого сейчас крепость атакована, говорит наш, во, наш всадник Война. В общем, игрушечка, ребятки, РПГ-шка, да, частичная. И поэтому здесь имеются вот такие вот диалоги, где можно взаимодействовать и общаться друг с дружкой. Давайте посмотрим, как это у нас выглядит. Можно было и сказать об этом. У него много врагов. Но лишь немногие рискнут напасть на него в открытую. Ну, тогда разговор с ним может затянуться. Скорее всего. Ну, в одном я уверен. Через парадный вход не пойдем. Посмотрим на месте, что происходит. Ну что ж, нам предлагают начать. А, начинаем мы за вот такого вот всадника. Действительно, на коне он у нас сразу же. И, если честно, эта игрушечка, ребятки, немножко отличается от тех слэшеров, которые мы при привыкли видеть в данной серии Игорь. Игр... Да-да-да, игр... вот там внизу, видите, как кипиш, кипиш, кипиш, кипиш творится. И к ним, значит, другие участки без охраны идем... Да, я смотрю, осторожно действуют наши всадники. Они тихонечко хотят прокрасться в замок. И там уже дальше посмотрим, как будут развиваться события. Так, ну а скачем мы сейчас на всадники под именем Раздор. Война у нас непонятно где. Я так понимаю, наверное, можно как-то выбрать, что ли... На какие-то определенные клавиши мы, наверное, это можем сделать. Что мы можем сделать? Давайте посмотрим. Так, левый shift это ускорение. А, кстати, да, на определенную буковку на клавиатуре можно призвать лошадь, можно от нее избавиться. Вот сейчас я это наблюдаю. Так, это камень какой-то у нас вза взаимодействуйте с камнем призыва, чтобы вызвать других игроков. И давайте попробуем, как же с ним можно взаимодействовать. Так, а как, как взаимодействовать? То есть, а, на какую буковку? Надо, видимо, с лошади слезть. Да, с некоторыми объектами, ребятки, на лошади взаимодействовать нельзя. А, необходимо просто-напросто спешиться, чтобы как-то а, взаимодействовать. Как вы видели, я сейчас спешился, я могу теперь нажать на F и посмотреть, что мы можем здесь сделать Так, мультиплеер с разделенным экраном, присоединиться к другу, пригласить друга. То есть эти камни, ребятки, нужны для того, чтобы призывать друзей в нашу игру, я так понимаю. Ну да ладно, мы идем дальше, мы играем сейчас в одиночку и играем, значит, мы без напарников. Идем дальше, что у нас тут, что же нас тут ждет-то впереди, непонятно. Нам нужно сейчас покраситься в крепость Самоэла, Самоэля, демона, с визитом и, видимо, у нас какой-то к нему важное будет предложение. Так, что-то я иду пешком. Надо бы, уже, надо бы уже на коняшке верном поскакать. Так будет гораздо быстрее. Кстати, ребята, окружи, окружающие некоторые нас объекты, они разрушаемые. Из них выпадают некоторые э, всякие плюшки, которые мы можем собирать, собирать э, и которые нам реально видимо послужат. Так, так, так. Да, вот видите, что-то выпало, а я почему достать не могу. Можно, кстати, да, ломать вот эти всякие Заграждающие баррикады. Ничего, ничего страшного в этом нет. Надо, надо, ребят, ко кое-что собирать, кое-что ломать. В общем, исследовать нужно мир. Видим, много всяких везде упырей шатается. Так, что это такое здесь? Что это здесь такое? Давайте спешимся, обязательно надо спешиться и посмотреть. Это что-то интересное? Это какой-то сундучок походу, да, интересно Так. Да, я еще помню, то есть по серии слэшеров, да, вот такие сундучки надо лутать. Какие-то души мы забираем, и вот тут они у нас копятся. Скорее всего, а эти души нам понадобятся на распределение умений наших. Они, они ребят, как к нам подлетают, так и нам нужно просто подойти, чтобы их забрать. Да, вот этот наш раздор, он умеет стрелять с двух стволов сразу. И с лошади еще умеет махать какой-то, какой-то огромной булавой. Так, идем дальше, ребятки. Нам, нам нужно все расследовать, разведать. Я думал, вот эти штуки не ломаются, а тут, оказывается, все, ребятки, рушится. Да, можно вот так вот разрушать. Да, Это мы в итоге вернулись уже опять на... Назад. Так, ладно, ребят, бежим дальше. Нам нужно срочно посмотреть на геймплей. А, да, тут-то понятно. Кстати, отдаляться, приближаться камера почему-то не, не позволяет. А, она сама в некоторых случаях приближается и отдаляется, что может быть неудобно а, для многих. Но я вижу, что она, по крайней мере, старается подстраиваться под нас, чтобы нам было на поле боя видно все по максимуму. Так, а, это мы поняли? Вот это, что за большая кнопочка, я так понимаю, это просто наш конь. Иконка э, всадника под названием «Война». Э, у нас здесь есть, я так понимаю, он где-то рядом шастает. Почему-то только я сейчас играю одним лишь всадником. Давайте глянем, пожмякаем на кнопочки, э, что можно здесь сделать. Так, это у нас, значит, типа задачи наши э, выполнены. Найдите вход в крепость Самаиля. Еще нифига не выполнены, я так понимаю. Это у нас... А, да, ребятки, есть карта здесь. Вот здесь мы находимся. И нам нужно вот сюда на красную галочку Карту можно или нельзя приближать, я даже не знаю Что-то как-то странновато а Это все происходит, ну да ладно Давайте посмотрим, что еще можно здесь сделать Ага, это мы коня вызываем Дальше смотрим, так, надо нам немножко еще пройти подальше Я думаю, так, да-да Первая катсцена Выбегает на нас охрана Мы уже подошли к мосту И мы сейчас с ними разберемся, я так понимаю Так, э, охрана не такая жесткая Интересно, а патроны кончаются у, нас, у нашего замечательного всадника под именем Раздор? Нет, похоже, не кончаются. То есть у него безлимитные патроны. Сколько, хот... сколько хотим, столько и стреляем. Так, так, так. А ну все вон, осмы... вон прочь дороги. Я иду по определенному заданию. Вы не должны мне мешать. Жалкие ничтожества. Да, легко мы справляемся. Но это, так сказать, пешки, как обычно. Так А вот туда вот как попасть? Можно ли вообще туда попасть? Там наверху я смотрю, какой-то типа артефакт или что это такое. Давайте попробуем спешимся. Так, и как же туда попасть? Это что у меня за аура такая странная вокруг меня? Так, да, мы можем попасть монета лодочника. Я что-то активировал или что? Призвана лошадь. Что-то наш всадник как-то светиться аж начал. Какую-то, видимо, способность, что ли, активировал. Так, я там все взял, нет? Такое ощущение, как будто что-то там осталось, да? Какая-то штука, похоже, осталась. Видимо, это... Какой-то небольшой глюк Ну, ладненько, так Ну, что вы, давайте, давайте Все с дороги, с дороги Расчищаем дорожку Близко не подходите А я могу и ударить Ага Меня могут вот таким вот образом, короче Скинуть с лошади Если по ней а, много слишком ударяют Так Если наша лошадь терпит много входящего урона То тогда нас просто-напросто скидывают с нее Так, это у нас хпшечки Да, вот эти зеленые сферы, это хпшечки Так, садимся на лошадь И стараемся раздавать с лошадки так, это все рушим Да, ребятки, окружение рушится Замечательно просто Но по возможности, я так понимаю, что здесь, как в любой RPG-шке, Лучше обшаривать все а, незнакомые места Все сундучки Да, потому что нам и действительно От этого будет только лучше это как, как говорится, в любой RPG-шке Надо лутать вообще каждый закуток От этого мы, ребятки, слабее не станем Поверьте, вот сейчас вот камера удаляется Все дальше и дальше А мне-то как-то неудобно с этого становится Так, ребят Какие ваши впечатления по этой игрушечке? Пожалуйста, пишите свои комментарии. Ну, а мы играем, ребятки, в Darksiders Genesis. Да-да-да, это у нас а, новая игрушечка, да, от а, тех же самых разработчиков, которые а, разработали а, первые три игры. По-моему, три, да, и, насколько я помню, уже было игры от них. Это Darksiders 1, Darksiders 2, где мы играли за, за героя смерть. И Dark Darksiders 3, где у нас была женщина... Если честно, уже плоховато помню, что там за женщина у нас была. Подскажите мне, пожалуйста, в комментариях в Darksiders 3, какая женщина участвовала, как ее зовут. Это у нас Раздор. Сейчас я играю Раздором. В Darksiders 1 была война. Еще есть смерть и а, еще какая-то одна женщина. Вот, ребятки, напишите, пожалуйста, про нее. Я что-то подзабыл немножечко, да. И не в курсе. Так, ну а мы тут ходим, собираем. Так, нажмите Space после, а, после двойного прыжка парить и оседать воздушные потоки, чтобы забрать огромную сферу. Так, ну-ка. Ага, вот так вот мы, ребятки, можем парить. На крыльях, оказывается, да. Так, тихо-тихо. Нифига себе, мы как взлетели. Так, давайте-ка заберем сферу. Ага. Мы, короче, когда нажимаем, мы сразу же взлетаем. Так. Давайте-ка еще раз попробуем забраться. Интересно, здесь можно забраться? Да, ребятки, здесь даже есть элементы паркура. Видите, на стеночку можно забраться вз... и... Так, надо забрать эту сферу. Так, что-то не получается у меня забрать сферу. Надо... надо маневрировать и балансировать над ней, чтобы забрать. Я думаю, что это очень полезная какая-то штукенция, которая нам обязательно пригодится. Так, на крылышках мы парим, на крылышках. Еще разочек. Что-то как-то он высоко взлетает. А где крылышки? Да, блин, мы так точно сферу не возьмем. Надо приспуститься. Да, блин, да что ж ты будешь делать-то, а? Давай уже забирай. Не может наш всадник забрать эту, черт возьми, сферу. Так, тогда мы заберем ее. Как так-то, а? Так-так-так, секундочку. Вот, мы сейчас взмыли вверх. А толку-то от этого? Не получается, ребятки. Как бы ее взять-то, а? Надо, наверное, ее как-то взять. А как взять-то? Давайте так, спейс. Оседать воздушные потоки, чтобы загра забраться на огромную высоту. А! Все, я понял, это просто здесь, типа взлета такого наверх. Ладно. Я думаю, эту сферу нужно взять. Так, еще одно, какое-то место секретная. Карта. Без престолия. Карта чернокаменного замка. Мы взяли. Я так понимаю, с помощью нее нам будет проще попасть в этот самый замок. Так, давайте вызовем нашего грозного коня. И постараемся расшатать здесь всех. Да, вот так вот мы умеем, а в том числе еще и с помощью, с помощью нашего огромного меча рубить всех налево и направо. Да, с пистолетика урон, естественно, такой, небольшой. Кстати, наша лошадь еще может бодаться. Если мы вот так вот на кого налетим, э, э, с наскоку на кого-нибудь налетим, с врагам мало не покажется. То есть она реально сбивает с пути. Я вам, ребятки, еще не показывал, но здесь можно также улететь в пропасть легко. И поэтому будьте внимательны Мы сразу же не умрем, но какое-то количество очков жизни У нас, ребятки, уменьшится Ну что, давайте я вам продемонстрирую То есть если мы вот так вот случайно уйдем в пропасть То наш садник просто-напросто переместится обратно и, и у него немножко только хп просядет И все, а в остальном будет а, все так же Лошадь мы вызываем вообще в любой момент Не паримся а Лошади у нас бесконечны, поэтому если вы Она от вас ускакала, вы ее можете вызвать вообще в любой момент По этому поводу тоже, ребятки, не парьтесь Так Зачищаем все вокруг. Собираем все вот эти штуки, которые выпадают. Если честно, я пока не в курсе, как мне пользоваться суперспособностями. Так, лошадей нельзя вызывать или скакать на них через лошадиные... Через какие-то, короче, места специальные. Вот, я так понимаю, как здесь. Здесь мы должны будем только чисто на энтузиазме выезжать. То есть мы будем здесь воевать чисто по чесночку, я так понимаю. Сейчас нам тут на накидает монстров. Я... Отдаю битве самого себя. Так, я думаю, что тут комментарии иногда излишни. Так, тихо, тихо, тихо, чувачок. Тихо, ты, конечно, дерзкий парень, да? Но я-то тоже, знаешь, не из робких. Не из робкого десятка. Я уже прошел, знаешь, сколько? Таких, как ты, я знаешь, сколько повидал. Давай уже, отваливай отсюда. Так, одного мы завалили. Но я так понимаю, это не все. Это... это что, реально все? Это был единственный... А, единственный враг На моем пути в замок Такой серьезный более-менее, да? Из которых я встречал, да? Не верю я Давайте мне еще по посерьезнее кого-нибудь Так Открываем сундучки. Не, не знаю, ребятки, если честно, как приближаться. Это дробитель земли. Зажмите правую кнопку мыши, чтобы зарядить и выпустить вперед волну энергии, раскалывающую землю и поражающую врагов на своем пути. При а, более, высо... на более высоких уровнях заряда волна распространяется дальше и наносит больше урона. Пассивное умение. А появляется шанс, что любая атака пара... По ожирательным хаосам можно нанести урон и сбить врага с ног. Сила атаки навсегда увеличивается для каждого типа улучшений. Так, я так понимаю, мы какую-то суперспособность подобрали, ну или просто способность. Так, раздор и война. Переключайтесь между раздором и войной. В любое время нажмите на буковку «В». О, вот это да, я не знал. Так, продолжить спейс. Дальше Дальше что? А, вот эта вот, да, вот, вот способность, которую мы сейчас взяли. Война и раздор, раздор могут открывать новые типы боеприпасов и улучшений во время прохождения заданий. Каждый из них может значительно усилить их способности в битве и обеспечить преимущество. Снарядить боеприпасы и улучшения в любой момент удерживать тап. Ага, понял. понял понято Так, раздор и война восстанавливают шкалу гнева во время боя. Да, вот эта желтенькая полоска, которая у нас под основной полоской здоровья собирает души гнева. Каждый всадник обладает своим уникальным набором способностей гнева, которые могут наносить ущерб и сдерживать натиск врагов. Используйте способности гнева, когда шкала гнева заполнится. Нажать 1, 2 или 3. Ага, то есть это, видимо, разного, разной силой будет атака у нас производиться. Достаточно просто все вроде с виду. Так, давайте попробуем сейчас. Так, у нас есть способность. Нам сказали, можно выбрать войну. Давайте попробуем. Так, у нас сейчас тут, все, я так понимаю... Да, движуха начинается. Надо бы размяться. Так, ну что ж, попробуем. Так, я выбрал сейчас войну, друзья, и попробуем сейчас поиграем за этого всадника. Но ну, у него чисто ближнего боя атаки. Так, не нужно нам ни в коем случае прогиб... прогибаться под этими супостатами. Нужно просто ваншотить всех подряд. Да, немножко иногда неудобно камера поворачивается, иногда не видно вот из-за этих вот а, препятствий, что у нас происходит на карте. Так, ну война в ближнем бою получше будет, чем раздор. Раздор он на, на дальней дистанции, на, на дальних дистанциях боец, да, ничего так. А война, он в ближнем бою вообще король просто. Ему все, ни нипочем всех раскидывать налево и направо. Надо бы еще попробовать суперспособности... Чтобы э, по -по понять, а, насколько он силен Также на правую кнопочку, ребятки, тоже можно суператаки делать Че вы там стоите? Открывайте ворота, я пришел тут, Я так понимаю, нужно будет сейчас как-то встать сразу вдвоем Так, зацепляемся за эту штуку а, а с той стороны кто должен быть? Так, этого мы здесь повешали, а второго как вызвать? Так, а второго-то как вызвать, я не понимаю А, или тут они по очереди, да, это по очереди они опускаются так, так, так. Главное, чтобы они у нас <смех> обратно не поднимались, эти штуки. Так, ладненько, давайте пробуем. Да, вдвоем бы это было сделать проще гораздо. Так. Открывайтесь, ворота. Выходите, мутанты. Будем биться сейчас. На. Ну, это так уж. Спешки какие-то. Так, а как приблизиться-то? Нет. Камера, ребятки, не позволяет нам приближаться ближе. А, она регулируется автоматически. Здесь что у нас такое? Да. Некоторые объекты, ребятки, убираются, когда мы подходим А некоторые очень сильно, кстати, мешают а Здесь какой-то спуск Давайте проверим, тут что у нас есть Иногда можно и на лошади подскакать Так, похоже, я здесь был Судя по тому, что здесь открыт ящичек Я здесь уже был, поднимаемся наверх Играем, ребятки, в Darksiders Genesis Недавно только вышла игрушечка и ничего так пока что привлекает мое внимание, мне, если честно, нравится. А нравится ли, ребятки, она вам? Пишите, пожалуйста, свои комменты. комменты. Так, нажмите R, чтобы выпить лечебное зелье, мне предлагают. Да, то есть вот так все просто. Нажимаем на R, выпиваем зелье. Здесь бы не помешало нам переключиться на другого всадника. Давайте попробуем, выберем раздора. Нам иногда дальние атаки не помешают. Да, раздор у нас издалека эффективен. Он вот так вот просто может раздавать на расстоянии. Причем у него а, практически бесконечные патроны, снаряды, заряды. Так, вот это у нас что? Зеленое лечение зелененько. Тихо-тихо, куда-то упал. Не надо падать нам. Бежим обратно. Кстати, можно ускоряться. Можно ускоряться, нажав просто на клавишу Shift. Мы когда ускоряемся, мы еще сильнее сбиваем наших врагов э с толка из пути. Так, что это за сфера? Давайте глянем. Какое-то странное состояние у нашего всадника до раздора. Он всегда как-то серенький подсвечивается. Таинственный объект. из объект, выпавший из поврежденного врага, в нем пульсирует энергия. Я думаю, пригодится. Вот это что за полоска, интересно? Я не понимаю. То ли это скрытность, то ли это еще что-то. Это что такое? Это у нас зелька, скорее всего. Или что это? Осколок сферы здоровья разбойника. Фрагмент камня здоровья для раздора. Соберите три фрагмента, чтобы навсегда улучшить шкалу здоровья. Раздора. Все понятно? В принципе, все понятно. Все достаточно... Понятным языком рам, нам а, разъясняют. Так, что вы там стоите-то? А ну, раступись. Сам всадник апокалипсиса едет. Вы все должны трепещать. Трепещите, враги, при одном только виде меня. Иногда мы, кстати, не попадаем. Но мы можем стрелять бесконечно. И в этом есть свои определенные плюсы. Вот так вот просто раздали вообще всем. И на конфеты, и на пряники. Спуск. Какой длинный а спуск. Не бы лезть Я понял тебя, да. Нужно, Да, нужно нам... Как-то сейчас перепрыгнуть, я так понимаю Через этот большой карьер Давайте сначала откроем сундучок Нельзя, ребятки, забывать, что надо сундучки открывать Вот эти сферы, скорее всего, это сферы опыта Они нам потом пригодятся Обязательно Так, давай-ка мы сейчас преодолеем этот а, большой а, каньон целый Так, этот, этот может же летать? Да, этот может летать А война, интересно, может летать? Вот так же, как и раздор да, ребятки, у них у всех есть крылья, то есть что у, что у войны, что у раздора. Давайте войной попробуем перелетим. Нам сейчас необходимо допрыгнуть до сферы, а потом на сфере подпрыгнуть выше и лететь куда-то в другое место. Давайте пробуем, ребятки. Раз, два, три, погнали. Го, го, го. каковы наши шансы? Проверим. Так, отлично. Просто на раз. Просто на раз мы преодолеваем препятствия. Замечательно. Так, что у нас здесь за область? Здесь какая-то у нас стеночка возникает, какая-то штуковина в воздухе и новые враги, какая-то собачка которая обладает дальней атакой и сейчас мы ей похоже наваляем как следует, кстати ребятки на F можно делать добивание на F когда у нас враг уже практически, видите, да ребят добивание можно делать и это очень круто на самом деле, так тихо тихо тихо тихо тихо, тихо. вы что какие зные все а да на F можно делать добивание, это круто тихо отлично тихо тихо тихо, не торопись Слишком ты резвый какой-то, типок. А твоя-то не слетит голова. Снесет он мне башку. Да, не забывайте, ребятки, надо делать бомбу. Ну что я рассказываю. Любой, ребятки, кто из вас сыграет в эту игру, думаю, привыкнет боевочки. Все достаточно эффект. Все доста достаточно интересно здесь. Боевочка проходит достаточно динамично. Мне, если честно, нравится. Ну что, открывай давай уже. Че ты стоишь-то? Давай открывай уже. А, атакуйте врата, чтобы открыть себе дальше путь. об этом задании. Но совет считает, что мы сами разберемся. Или они нас еще проверяют? Теперь мы обязаны поддерживать равновесие. испытание это или нет, мы выполняем приказ. Эй, я знаю, на что подписывался. Скажу лишь. Сейчас наша забота Самаэль. Если он еще жив. Уверен, тот, кто напал на сами, его недооценивает. Но не мы. Короче, иногда болтают у нас наши всадники друг с дружечкой, но это нам ни сколечки, ребятки, не, не мешает. Мы можем а, даже в то время, когда они болтают друг с другом, а, вот так вот эффективно и активно раскидывать всем налево и направо. Вот так вот сбивать можем врагов, вот так вот можем вырезать всех. Ну, кстати, у войны а, на лошади гораздо больше ближняя атака, чем у раздора. И мы вот так вот можем буквально с лошади верхом легонечко так всех раскидывать нехило. Так, отлично, справился. Ребята, кого, за кого вам больше нравится играть в Darksiders? Вообще в серии игр по Darksiders здесь есть выбор между раздором и между войной. За кого бы вы сыграли? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я, естественно, почитаю. Я, естественно, вам. А всем отвечу. Братишка скреч никогда не игнорирует комменты. Старается всегда отвечать всем. И по максимуму блага у него пока еще мало... Подписчиков И он может ответить в большинстве случаев Поэтому пользуйтесь моментом Ну а мы находим таинственный объект Который выпадает из поверженного врага В нем пульсирует энергия Продолжаем Я думаю нам эти объекты, все фрагменты пригодятся Потом, да, в ближайшем вре ближайшее время Мы их по-любому будем использовать По назначению так, наш конь вообще просто так вот таранит всякие объекты, да, и они взрываются просто на его пути. Нам не обязательно с коня слазить, точнее спускаться. Так, это, а ты что здесь делал вообще? Тебя не видно здесь, не слышно. Гасился, короче, и сам в пропасть улетел. Вы видели, что произошло? Да, враги у нас вот так вот могут по своей, как говорится, неосторожности сами улететь в пропасть, да, и, и просто померять. Вот туда наверх мне надо сейчас срочно. Я вижу, наверху есть какая-то плюшечка определенная, да? Но тут нужно постараться, тут нужно запрыгнуть. Вот на этой штуке, которая... О, вот так вот у нас. Вот так, еще выше, что ли? Мы же можем в вбок запрыгнуть? Да, можем. Мы можем и в вбок, мы можем и вверх. Так, пошел отсюда. Пошли отсюда, ущербные. Вы на кого руку поднимаете? Я всадник апокс... апокалипсиса, мать вашу. Вы что творите-то? Вы не видите, кто на вас идет, что ли? Или что? Так, идем обратно. А, вот здесь надо нам забрать. Здесь какой-то интересный объект. Так, ну-ка с дороги. Мелочь пузатая. Мелочь пузатая с дороги прямо в пропасть. Так, идем дальше. Так, это что у нас такое? А, давайте посмотрим. Осколок сфер... сферы гнева завоевателя. Фрагмент камня гнева для войны. Соберите три фрагмента, чтобы навсегда увеличить шкалу гнева и его мощь у войны. Так, отлично, отлично. А, собираем, собираем. А, интересно. Ох ты ж, е-мое, нифига, вы видели? Кстати, да, есть определенные комбинации. А... При определенных нажатиях на кнопочку мыши У нас э, наш персонаж делает те или иные комбо И это очень прикольно Так, лезем выше Потому что я видел, что было выше Была возможность залезть выше Вот по этим вот а, выступам И смотрим, что у нас здесь выше Так, здесь у нас ничего Здесь у нас только какие-то ящички Все это дело ломаем, все собираем Если честно, пока не совсем понимаю, что за что отвечает Монетка, монетка лодочника Даже вот не знаю, за что монетка лодочника отвечает но мы в процессе, ребятки, разберемся Так, мы подошли к замку, я так понимаю, что-то тут натягивают Ни хрена себе серьезное оружие Мне бы такое, а я пострелял из него А похоже, сейчас стрелять будут по мне Попадут, нет? Ого, нифига себе, у него убойная сила С одного выстрела целую башню снесли просто Просто какое-то неимоверно мощное оружие Ну что, монстры, здоровенько, скучайте здесь Сейчас я вам разбавлю ваши скуки и дам возможность повеселиться. Поэтому цените, и любите и уважайте меня. Просто я, что я пришел, тут вам вашу скуку скрасил. Так, идем дальше. Да. Я, ребятки, только подумал о том, чтобы мне пострелять. можно было из этого чудо арбалета. И мне тут же предоставили возможность. Это круто, на самом деле. Сейчас постреляем. Ну, прежде я открою сначала все ящички в округе. А здесь, значит, золотая все. А вот тут все порушу как следует. Да, да, да. Блин, главное... Так, а этот арбалет надо уничтожать? Нет, так, вот это я зря сделал. Обратите внимание, ребятки, вот эти красные бочечки взрывать просто так нельзя. Они нам наносят урон. Так, ничего пострелять можно или разрушить эту пушку надо? А, да, я думал, мне пострелять дадут, а мне надо, ребятки, разрушить это все дело. Ну что, она разрушится? Нет сегодня, да. Уничтожьте баллисты, обеспечивающие, э, обстреливающие чернокаменный замок. Так я не понял, мы идем чего? Защищать этого Самоэля или убивать его? Ну, расскажите мне, пожалуйста, что-то нифига не догоняю. Ну да ладно, разберем сейчас по ходу. Так, я так понимаю, мне сейчас обратно нужно или вперед куда-то двигаться. Или обратно. Так, где наша карта? Я сейчас в данный момент нахожусь. Блин, вот это вот, по-моему, моя иконка. Или где? А, или здесь ли я? А, где вообще я? Не пойму, ребятки. Вот сразу немножко непонятно, в каком квадрате я нахожусь. Наверное, вот в этом все-таки, да? Что это такое? Телепорт, монета лодочника. А, баллисты какие-нибудь, интересные есть у нас а, по карте я если, я, если честно, не вижу а, Я пока что даже себя не могу, ребят, найти Честно, немножко странновато работает карта Так, показать сведения, скрыть сведения а, Выбор уровня а, Так, так, так Не пойму, а это у нас нижний уровень Это что, я сейчас выбрал нижний уровень и здесь нахожусь Я вот это что такое? Сундук с оружием а Верхний уровень Uh, да, немножко непонятно. Ну да ладно, сейчас будем разбираться. А туда, я так понимаю, точно мне не пройти. Так, вызываем коняшку. Срочно. Срочно, коняшка. Где же ты? А что нельзя вызвать коня? Типа, здесь нельзя вызывать коня. Да, здесь заблокировано, ребятки, возможность вызова коня. Нам нужно спуститься, я так понимаю, uh, чтобы его вызвать. Так, идем обратно. Uh, Зелька нам пока не надо принимать. Ну что ж, ребятки, играем в Dark Siders Genesis. Такая вот игрушечка, где нам предстоит uh, поиграть сразу же за двух всадников. Это у нас uh, война. И раздор, который а, с пистолетиками всех гасит а, Идем дальше и, давайте сейчас посмотрим, где карта Да, вот я сейчас так от, понимаю Отсюда спустился Вторая баллиста, наверное, вот здесь находится Так, так, так, сундук с предметами а, и, и, а, это, это сундуки, ребятки Отображаются у нас А это что такое? Монетка лодочника Да блин, я даже не знаю Так, куда нам сейчас нужно? Н нужно, как всегда, исследовать территорию Ну, ладно, будем думать а Будем основываться на свои инстинкты И я думаю, что мы на правильном пути Так, собачки Давно вас не было, однако Так, собачек мы раскидаем, естественно Кого-то поднем Кого-то, кого-то, блин, пырнем Кого-то поднем Вы там что, издалека наваливаете? А, вообще хренели. Так, скинули меня, да Могут скинуть здесь лошади Если мы вовремя не отреагируем так, вон отсюда с дороги. Вот так прикольно мы можем насаживать на меч врагов и просто бросать их, как, я не знаю, как кусочки масла, да? Когда мы насаживаем их на хлеб, намазываем на хлеб. Точнее, на нож насаживаем, намазываем. Все перебрал. Так, что это такое? Таинственный объект. Замечательно. Так, а туда если наверх запрыгнуть, что это нам даст? Так, нам нужно здесь подпрыгнуть и пролететь на крылья. Так, что-то не понял я. Мне там предложили новую какую-то комбинацию. Что можно в полете еще что-то нажать Так, давайте еще раз попробуем а, Нажмите, значит, левую кнопку мыши, когда находитесь в зоне действия призрачного рока Чтобы зацепиться за него и переместиться к нему Так, давайте попробуем Раз Ага, вот так это действует, отлично Так, а ну с дороги С дороги, говорю, не лезьте Так, ты тоже там не рыпайся давай Вот так вот, ребятки, в этом слышали мы и ваншотим наших врагов Но иногда, кстати, они нам тоже отвечают, да, вот эти кто посерьезней Они реально могут нам ответить есть дальнобойные враги, которые вот так вот издалечка наваливают потихонечку. Так, где моя лошадь вообще? Нельзя здесь лошадь вызывать. Я так понимаю, мы недалеко от баллисты, от второй. Сейчас мы ее расшатаем. Кстати, сохраняться можно здесь или у нас игра сама сохраняется? Не знаю, если честно, ребятки, напишите в комментах, я пока до этого момента не дошел. Монетку лодочника снова я взял и мне нужно идти туда дальше. Дальше наверх. Так, секундочку. А, что там такое? Еще один мутант там какой-то стоит. Дьявол, точнее, демоны. Мы боремся с демонами. Так, вот эту штучку нам надо опустить сейчас. Я уже знаю, я уже с такими штуками сталкивался. Так, идем дальше. А, еще есть такие штуки, которые надо опускать, нет? Так, здесь надо зацепиться. Перепрыгнуть. На крыльях долететь, отлично. И тут мы прыгаем, в общем, как, в принципе, в Assassin's Creed Паркурчик, друзья, даже есть здесь. Паркурчик, это хорошо. Так, ломаем, смотрим, что есть. Да, нам опять арену закрывает и выходит. Я думал, что-то посерьезнее будет. Это какая-то мелочь пузатая. Какая-то мелочь пузатая вы выползает и думает, что она крутая Да, безобразие. Секундочку. Вот это, похоже, что-то посерьезнее, да? Ну, хотя то же самое. Ничего серьезного. Ничего серьезного, одна видимость. Так, а вот это уже со всех сторон, я думаю, будет посерьезнее. Так, ну что, погнали. У меня же еще и есть суперудары. Отлично, друзья. Вот это удар. Еще один, еще разочек. Вот так вот мы умеем. Вот это суперудары у нашего войны. Только нужно ими аккуратно пользоваться. Так, можем на F нажимать и уничтожать. Так, что-то вас тут реально много. Так, а если на двоечку нажать суперударом? Так, так, так. Осторожнее, осторожнее, осторожнее. Так могут меня и нагнуть секундочку стараемся убегаем так интересно а мы можем на shift а да мы можем ребятки телепортироваться когда нажимаем на на shift когда мы даже без лошади, у нас просто он быстрее перемещается в определенную точку да и кто здесь у нас типа босс или что? А это сундучок у нас сундучок кстати просадили нас по здоровью немножечко да а у нас просто так наш садик не регенерирует там какой-то большой так давайте с сундучка сейчас возьмем все что нужно и двинемся дальше что у нас здесь? А тут у нас заряженный заряженный выстрел. Стрелять мощной пробивной пулей. Можно зарядить до третьего уровня для увеличения мощности выстрела и размера пули в ударе. А, сразу же предсто стреляет полностью заряженными пулями. Сила атаки всегда увеличивается для каждого типа боеприпасов. Отлично. Заряженный выстрел. А, стрелять, снарядить заряженный выстрел. Держите тап, чтобы открыть Выбор боеприпасов. Так, так, так. Я так понимаю, лучше раздором с этой штукой взаимодействия стрелять заряженным выстрелом, когда назначить на ячейку 1, когда назначить на ячейку 2. Так, когда у нас, значит, в ударе активно заряженные выстрелы производятся немедленно и с полным зарядом. Так, это значит в ударе у нас, когда он серенький подсвечен. Давайте выберем раздор. Раздором. И постреляем сейчас заряженным выстрелом. Так, у нас есть заряженный выстрел. Так, это обычный. А это заряженный. Так, а что это такое? Один, два. А можем на однерочку, а можем на двоечку. Так, давайте на двоечку сделаем заряженным выстрелом и постреляем сейчас, да? Надо протестировать же все-таки новую обновочку-то, а, что мы сейчас взяли? Давайте зарядимся. Заряженный выстрел. Вот это выстрел, я понимаю. Это простые выстрелы у нас такие, знаете, бесконечные патроны. Ладно, за заряженным выстрелом надо стрелять в определенные моменты, не постоянно же. Я так понимаю, он тратит какие-то очки. Да, мы можем выбрать другого всадника. И у него, кстати, полная хпшечка будет, если вдруг наш один из, один из всадников просел. То есть мы так выходим на поле, да, вторым номером и начинаем раздавать. Так, что здесь у нас можно сделать? А, я так понимаю, тут нам нужно подпрыгнуть, выполнить ту же комбинацию. Вот так, вот так. И на крылышках уже, да, лететь. Отлично. Так, тихо, тихо, тихо. Разбиваем все вокруг. Да, да, да. Это хорошо, что есть выбор. Когда есть выбор, это всегда, ребятки, хорошо. Ну что, ребятки, вы думаете по поводу игрушечки под названием Dark Darksiders Genesis? Пишите, пожалуйста, свои комментарии. Я все почитаю и все посмотрю, на все постараюсь ответить. Ну а мы продолжаем. Мы идем в замок к Самоэлю. Нам нужно, я так понимаю, с братишкой либо поговорить, либо его нужно а, нагнуть. Так, как вниз опускаться? А, как опускаться вниз? А, на С на а, бросить вниз, отклониться, прыгнуть вверх отклониться. На, на С мы опускаемся на одну ступеньку вниз. Отлично. Что это мы такое подобрали? Монеты лодочника. И здесь у нас какой-то сундучок. Да, надо все по пути опрошаривать. Тихо-тихо, главное не упасть. давай-давай, разрушаю Все разрушай. Монетки надо собирать. Я так понимаю, мы уже где-то близко. Давайте глянем на карту, где же мы идем. А где мы идем? Вот в этой области, которая подсвечивается, скорее всего мы идем. Так-так-так я враги. Никого нет. Все, все испугались, разбежались кто куда. Ну что ж, игрушечка, в принципе, неплохая. Достаточно динамичная. да, Не заставит вас заскучать. Постоянно держит в напряжении. Так, боеприпасы кстати у нас появились. А, это боеприпасы на супер выстрел. Видите? А внизу появляется полоска. У нас одни, одни, одни значит, бесконечные, вот эти самые простые, самые лайтовенькие. А вторые посерьезнее. Так, зачем же я лошадь-то взял? Но ну, этим всадником клево. Мы можем прям с лошади стрелять. А потому... А лошадь нам не помешает. Так, так, так. Правда, как-то странновато. <смех> Немножко я не врубаюсь, как стрелять с лошади. Надо прям точно прицелом наводить, видимо, во врагов. Да, да, да. Да, вот так вот спокойно издалека мы их расстреливаем. Там кто-то пытается убегать, но ни хрена у него ничего не выйдет. Так, ты тут, ты тут здесь что забыл? Я тебя сейчас бодну как и все. Как думаешь, чем такие лавовые башни? Я бы у дома поставил. Мы бы не попросить их у хозяина крепости? Я прям смотрю, великие шутники у нас здесь собрались. Шутят на ходу прям. Так, идем дальше. Всем раздаем, всем хватит. Подходите, налетайте. У меня еще много такого добра. Там вот внизу стоят. Да, подходите. На, держи тебе, держи тебе. Собачки посерьезнее будут. Тут, наверное, ближний бой не помешает. Неохота мне тратить супер-пуперские выстрелы свои. Да, но мы можем вот так вот спокойненько издалека, ребятки, просто-напросто в определенном режиме раздавать патрончики. Вот так вот это все и работает. Так, ну что ж, ребятки, на сегодня, наверное, мы обзор тогда закончим. В принципе, какую-то часть мы прошли, так и не дошли мы до башни Самоэля. Но мы обязательно, ребятки, дойдем до нее в следующих моих сериях. В эфире была игрушечка под названием Darksiders Genesis. Новая игрушечка, в Стиме она есть. Также будет ссылочка, ребятки, на нее в описании под данным видео. Также дам ссылочку на игрушечку и не в стиме, где можно будет ее просто скачать и поиграть в нее. Ну а что думаешь ты по этой игрушечке? Пожалуйста, пиши свой комментарий по этому поводу. Нравится она тебе или нет, а я с удовольствием прочитаю. Ну что ж, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея, еще обязательно услышимся. Пока-пока.